Друзья, всем привет! Вы на канале Сочи ЮДВ. Сегодня приехал для вас снять еще один замечательный комплекс, апартаментный комплекс, который находится у нас в микрорайоне Мацеста. Уже говорил много об этом микрорайоне. Одна из главных визиток нашего города Сочи. Находимся мы, кстати, сейчас на апартаментном комплексе «Лотос». Хотелось бы сразу сказать, что это прямой прототип уже действующего апартаментного комплекса «Монтевиль», который расположен на, Депутатской, на улице Депутатской, в самом центре Сочи на Светлане. Там номера уже начинаются от 24 миллионов рублей. А здесь сейчас можно взять номера от 9 миллионов. Плюс еще есть разноплановые предложение в виде вот таких бунгал они 20 квадратных метров внутри то есть это самостоятельное помещение, которые можно приобрести. Вот, к примеру, остался один в продаже бунгала. Вот тот самый крайний за 8,5 миллионов рублей. Хожу я, кстати, по территории будущего открытого подогреваемого бассейна. То есть посмотрите, насколько он будет большой, такой закругленной интересной формы. Вокруг него будут зоны отдыха. В той части планируется расположение воркаут-зоны, детской площадки. Вот так у нас по периметру идут бунгало. Все они проданы. Опять же, повторюсь, осталось одно предложение за 8,5 миллионов рублей, вон то бунгало. И сейчас мы, наверное, поднимемся в сам корпус. Он имеет э, три этажа. Уже, как видите, выполнен фасадные работы. То есть здесь на самом деле премиалка. Вот тут у нас в отделке присутствует натуральный камень. И мы поднимаемся уже непосредственно в сами апартаменты. Лифта здесь нет. Да его и не надо делать. Всего три этажа. Можно и подняться. Вот, посмотрите, выполнена уже стяжка везде во внутренних в местах общего пользования поставлено остекление. Очень хорошее, кстати, остекление от фирмы Краус. Здесь у нас что? Здесь у нас вот так вот в бок открываются окна. И смотрим на бассейн, на зелень и все, что окружает данный комплекс. Вот, кстати, вот эта вот бордовая крыша, это уже крыша самого бальнеологического комплекса. То есть здесь на самом деле предполагается круглогодичная загрузка за счет того, что люди едут отдыхать и оздоравливаться круглый год. А я иду сейчас в тот апартамент, который остался у нас на втором этаже с панорамным окном по самой приемлемой стоимости в данном комплексе. Так, это не он. Вот этот следующий апартамент. Он имеет площадь также 20 квадратных метров. У него большое панорамное окно практически во всю ширину апартамента. Номер с удобствами, с видом на внутреннюю придомовую территорию, бассейн, опять же, также зелень. И стоимость его, вот, друзья, 9 миллионов. Рассрочки, отсрочки, все, что хотите. Лучшие условия для инвесторов компании «Сочи ЮДВ». С вами был апартаментный комплекс «Лотос». Всем, кому интересно, пишите, звоните. Здесь будет круто.